Смотрите, пацаны, завидуйте. Поехал, короче, в магаз. Пока был трезвый. Купил, короче, себе, блин, это. О, крепкий орешек. И кровяной колбасы, бля, белорусской. Пацаны, не выдержал, короче, вон видите? Отгрыз, короче, по дороге. Бля, вкусная, я вам отвечаю. Вообще, блин, сейчас Ч, блять, это? Всемирную паутину. Так, сейчас будем открывать, короче. Хрусь. А не, хрусь уже нет, я уже по дороге хрустнул. Шпокин зидойч. Вон там эти плавают даже, как они там. блять, блядь, белорусский продукт вообще а на туре, пацаны. Ну, орехи там эти, кедровые. Думал думаете, вру сейчас покажу вон, видите на дне там плавает как-то, блин, не знаю не видно, наверное а может и видно, вон, да, да, да штук 7 тут есть, наверное, да может, ну, 5, может буль, буль, буль ваше здоровье пацаны пацаны крепкий орешек целое кино 9 миллиметров сейчас короче выложу вам покажу похвастаюсь так ладно ребятишки ваше здоровье Пролил даже немножко, он вот, отражается. О, с тренером. Тенис. Будьте здоровы, живите богато. Класс. Куснятина, отвечаю, ребята. Надо в Белоруссию, короче, ехать этого и нормального туда и о Белорусы, пацаны, ладно, все покеда.